Кирилл. И сегодня у нас очень сложная ситуация. Вот видите, что у меня на лице. Да, да, это, это, это, это прямое включение. Потому что он начал распространяться еще несколько дней назад. Вы даже могли бы даже видеть по моему каналу. И так что, а -да. Это очень страшно. Что будет дальше? Я неизвестно. Он же вот, вот вот вот смотрите. Распространялся уже в этом ролике. А он распространяется уже по моему каналу. И то есть неизвестно, что будет, если он меня полностью опять заразит. Если он меня опять завладеет моим разумом. И все и все Кирилл Капитец. Он заразил уже мой второй глаз. Вот видите, какой он. И маска немного посинела. Так что... И ноги мои тоже, видите? зараженные ноги. Итак, что же мне делать? Что же мне делать? Что же мне делать? все ингредиенты это напишите как назвать вирусы. помогайте мне написать вот это зелень не помогает мне это тоже не помогает и вот это тоже не помогает быстрее помогите мне пожалуйста чтобы избавиться от этого тупого вируса только пишите как его назвать или просто напишите напишите в комментариях как избавиться от вируса но я пошел